Как вы можете создать свой собственный бизнес на автотренде электромобилях BMW i3, да еще и через интернет? Приветствую вас, друзья! На связи Елена Туманова, я бизнес-тренер, инвестор и управляющая краудфандинговым направлением компании Electric Motor Club. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как можете вы буквально в 5 кликов создать свой бизнес на автомобилях BMW i3. Для тех, кто не знает, что это за модель, это одна из самых востребованных моделей электромобилей, и на сегодняшний день по своей востребованностью занимает третье место по реализации во всем мире. Если вы мне не верите, интернет вам в помощь, и вы можете погуглить и получите всю интересующую для вас информацию. Но у меня сегодня другая задача. У меня сегодня задача донести до вас, как вы можете создать свой бизнес уже сегодня использую нашу краудфандинговую платформу. Многие из вас сейчас скажут, что создать автомобильный бизнес через интернет, тем более это просто невозможно. Ведь для что нужно для автомобильного бизнеса? Ну, во-первых, нужны сами автомобили, нужно место, где будут дислоцироваться эти автомобили, нужны огромные деньги, чтобы закупить товар, нужно содержать персонал, нужно контролировать, нужно не спать ночами и еще не факт, что этот бизнес состоится. Ведь никому, ни для кого не секрет, что из 10 нового открываемых бизнесов 8 в течение года закрываются. Я совершенно с вами согласна, но с нами у вас будет все по-другому, потому что все, что нужно для успешного создания автомобильного бизнеса у нас уже есть. Почему я говорю об этом так уверенно, что это легко и просто, потому что я сама лично прошла весь этот путь. Когда я начала свою работу в этом направлении, то мне пришлось проделать очень большой путь, мне пришлось проехать огромное расстояние, чтобы приехать на место дислокации компании. Чтобы посмотреть, что это действительно живая работающая организация, что здесь есть автомобили BMW 3, что они продаются и что э, этот бизнес надежно и динамично развивается. И вместе с командой профессионалов мы создали такую стратегию, то есть весь путь, который я прошла сама, мы настолько упростили, потому что я не только посмотрела, я проинвестировала, получила результат и теперь готова поделиться с вами этой упрощенной методикой, чтобы каждый из вас мог это сделать. Но об этом чуть попозже. Давайте с вами Рассмотрим еще одну тему, что должно быть, чтобы состоялся ваш бизнес. Ну, Во-первых, вы должны определиться с регионом, где вы будете делать свой бизнес. Вам нужно определиться с менталитетом местных жителей, чтобы понимать, что им нужно. Вы должны определиться с группой товаров которая бы решала какие-то проблемы ваших потребителей. Должны быть деньги на руках у потребителей, чтобы они покупали ваш товар, потому что он им нужен. Ну и, конечно же, должны быть у вас деньги, чтобы у вас было достаточное количество товара, чтобы ваш бизнес развивался. Так вот, у нас все это есть. Вам не нужно этим заморачиваться. У нас есть регион, в котором сложилась очень благоприятная экономическая и политическая ситуация. Это королевство Камбоджи. Да-да, вы не ослышались, я вам сейчас рассказываю методики, как вы можете создать свой бизнес на электромобилях BMW i3 в иностранном государстве. Так вот, королевство Камбоджи на сегодняшний день одно из.. Один из самых востребованных регионов для инвестирования находится на седьмом месте по привлекательности для инвестирования. Страна находится на стадии развития и приветствуется любой бизнес, который позволяет создавать дополнительные рабочие места, который позволяет наполнять казну и э, те предприятия, которые помогают в развитии страны в целом. Компания тщательно проанализировала менталитет насел... местного населения мерок, и выявила, что у них просто, я бы сказала, патологическая любовь к дорогим автомобилям. Они могут не иметь свое жилье, но они обязательно будут ездить на дорогом автомобиле. В данной стране на сегодняшний день огромное количество дорогих автомобилей и я действительно ни в одной стране мира не видела такого количества автомобилей VIP и премиум класса просто вот в одном месте. У нас есть востребованный товар, это электромобили vip класса BMW i3, эти электромобили у нас уже есть и местные жители имеют достаточное количество денег на то, чтобы покупать эти автомобили и они их покупают и у нас есть уже уже команда профессионалов которая уже ведет бизнес дает хорошие результаты выводят э, различные бизнесы на э, хорошую доходность в течение года и они конечно же готовы сотрудничать и с вами наша команда профессионалов выведет ваш бизнес гарантирована на доходность от 26 до 40% процентов годовых в валюте. То есть вы не только через год получите свой бизнес, где выйдете в ноль или в небольшой плюсик, а вы увеличите доходность вашего бизнеса, вернее наша команда увеличит доходность вашего бизнеса. Ну а теперь что же нужно сделать, чтобы запустить свой бизнес уже прямо сегодня. Первое – это принять решение о создании собственного бизнеса, заполнить анкету будущего собственника и отправить на нашу электронную почту, либо на нашем официальном сайте, либо запросить у меня, и я отправлю вам анкету, и вы сможете заполнить ее уже прямо сегодня. Второе, дождаться ответа нашего менеджера и уточнить детали вашего бизнеса. Третье. Вам необходимо заполнить договор и проинвестировать свой собственный бизнес. Ну, наверняка вы уже точно знаете, что бизнес без вложений он ну, в принципе не может быть. И если вам кто-то говорит, что вы создадите свой бизнес без каких-то вложений, то это Попросту вас вводят люди в заблуждение. Поверьте мне, у меня опыт работы 22 года, у меня земной бизнес, и э, ни один мой бизнес без вложений не состоялся. Так вот, вы можете начать свой автомобильный бизнес от 500 долларов. Я на 100% уверена, что в том регионе, где вы живете, вы никогда в жизни не создадите свой автомобильный бизнес на 500 долларов. Это возможно только на нашей краудфандинговой платформе. И как только мы получаем подтверждение, что вы проинвестировали свой собственный бизнес, наш договор считается заключенным, и мы начинаем работать над вашим бизнесом, а ваш бизнес запущен. И с этого момента вы можете также радостно сообщить вашим родственникам, друзьям, что вы создали свой автомобильный бизнес через интернет и вы являетесь официальным экспортером электромобилей BMW 3 на территории королевства Камбоджи. Ну и самое приятное, это в течение 12 месяцев наша команда будет на вас работать, вы можете отслеживать хоть каждый день, как проходит вся работа в вашем бизнесе, вы можете контролировать, вы можете получать видеоотчеты, чтобы была всегда быть в курсе, что же происходит в вашем бизнесе. и По истечению срока договора получаете свой бизнес с доходностью от 26 до 40% годовых в валюте. Но это конечно уточняется с нашим менеджером при личном консультировании. Если моя информация вам понравилась и вы хотите так же как и я создать, создать свой собственный бизнес на электромобиле BMW i3 с такой высокой доходностью, все мои контакты находятся внизу под видео, связывайтесь со мной любым удобным для вас способом, пишите что вы хотите создать свой бизнес на электромобилях BMW i3. Вы получите еще больше дополнительной информации и, конечно же, вы получите все документы от нашей компании. Вы можете посмотреть, что мы действительно легально работаем на территории Камбоджи. А я с вами прощаюсь и до следующего эфира.